всем здравствуйте вы на канале строй гарант анапа кто не смотрел первую часть ролика где мы взяли небольшое интервью у владельца данного уникального проекта обязательно посмотрите ну а если уже посмотрели тогда представляю вашему вниманию дом мечты на юге в жилом комплексе жемчужина итак почему этот проект уникальный и как сделать себе уникальный проект. Изначально в проект дома закладывают планировочные решения и отделку по стандартам компании. Но бывают такие случаи, когда клиент хочет внести изменения под свои предпочтения. Причем иногда эти изменения довольно немалые. Как например в данном проекте, где вышло целых 180 квадратных метров. По планировке первого этажа мы видим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 Планировка подвала выглядит следующим образом. В комнате отдыха 31 квадратный метр у нас предусмотрена бильярдная зона. Далее расположен душ и там же сауна. Поделитесь своим видением, как бы выглядел ваш дом мечты. Только давайте без самолета в гараже, а в рамках реальности. Не забывайте, что в этом месяце у нас проходит розыгрыш, где победителей будет достаточно много. Все необходимые ссылки есть в описании под видео. Ждем вас в нашем телеграм-канале. До скорого!